У нас вторая часть истории убийства Зои Федоров. Здравствуйте, Лана. Здравствуйте. Давно не виделись. Э, вот, э, расскажите мне, пожалуйста, э, если это можно, а что вас поссорило с этим Крисом? Я знаю, что у вас какие-то были, э, ну так, молодежно э, говоря Жанну какие-то терки какие-то были у вас, э, недоразумения, непонятки, и он даже вас послал по известному адресу, не знаю, набрались ли вы туда или нет, но, во всяком случае, что-то у вас там было, он вас подозревал в каких-то грехах, в каком-то сговоре, в общем, там какая-то была детективная история, только если можно, естественно, не вдаваясь какие-то глубокие подробности, но, если можно, расскажите, пожалуйста, что, что вы там не поделились с этим Крисом? Ну, дело в том, что Крис унаследовал очень взрывной характер своей мамы, а, воспитывался он в основном папой, а папа у него был известный русофоб, поэтому... Естественно, ни, никаким женщинам он не доверял, это первое, а второе, естественно, не доверял тем более тем, кто из России. Единственное, чем я смогла его взять, это моя жизнь за твою, вот тебе, пожалуйста, мой американский паспорт, у тебя он есть. И мы, естественно, сообщаем о том, что мы едем в Россию, в американское посольство, чтобы они там знали, чтобы там, вроде как, это дает дополнительную безопасность. Вот. Ну, с Крисом мы ссорились на постоянной основе. Первое – это то, что вот если что-то не по ему, не по его, то, значит, это сразу скандал. И вот второе – это вот сейчас. Дело в том, что мы с ним в течение двух лет пытались сделать проект, как раз посвященный его бабушке. Мы все-таки пытались раскрыть этот исторический висяк. И получилось так, что мы почти дошли до вот этого победного конца. Но представьте себе, сижу я, в октябре 2018 года никого не трогаю. Идет программа «Пусть говорят», в которой я не участвую. И вдруг ко мне начинают поступать звонки по моему мобильному телефону. То катафалк, куда вам заказывать. То, значит, сколько, Светлана Викторовна, ваши ритуальные услуги будет стоить. Столько-то, столько-то, понимаете? То есть ко мне дают конкретно направление не такое специфическая, которая может быть даже и приятная для такой женщины, как я, которая мне давал Крис, а именно направление совершенно по другую сторону, так сказать, всего бренного мира. Если вы обратите внимание, вот здесь мы видим у вас фон, да -да. мы видим очень интересный памятник да, Зои Федоровой. Вы не находите его странным? Посмотрите, это фигура, которая как бы над ней возвышается, и непонятно, то ли это ангел-хранитель, то ли это что-то зловещее. Вот а у меня это вызывает немножечко все-таки все равно зловещие чувства. Кстати, архитектор этого памятника еще жив. Я недавно пробила, узнавала. Ну так вот, вот я... Думаю, почему. Во-первых, мы провели такое масштабное расследование, обвинили несчастный этот КГБ во всех смертных грехах. И ни один из людей в погонах представителей Следственного комитета, с которым у меня были терки и ранее тоже, по предыдущему делу, по делу смерти Гитлера, когда они нам отказали в расследовании вот этого предполагаемого черепа Гитлера, который хранится в ГАРФ. А это под эгидой Следственного комитета должно делаться. Вот. Каким-то образом мы наконец-то выяснили через некоторое время о том, что убойное дело Зои Федоровой хранится в Следственном комитете. Не в архиве МВД, не тем более засекречено, никем не засекречено в КГБ, а это дело хранится в Следственном комитете. А теперь я вас совсем добью и скажу вам, что когда мы с Алексеем Федоровым, кстати, прекрасным, адекватным внучатым племянником Зои Федоровой, который, ну, тоже как-то ни за что пострадал, по идее, его 15-летнего мальчишку допрашивали по делу об убийстве Зои Федоровой, понимаете? Человек даже свидетелем не проходил. А папу вообще посадили за то, что он обнаружил ее бездыханное тело, папу вообще на две недели посадили в следственный изолятор, пока наконец-то не поняли, что у него и алиби есть, и, и тетю родной ему убивать, ну, ну, никак не любимому племяннику вот не хотелось, и не было мотива, понимаете? Ну, так вот, я вам о чем говорю? Вот представьте себе, 8 программ в 2018 году было сделано на эту тему. И за все эти 8 программ когда мы обращались к людям, когда нам помогали совершенно незнакомые люди, появлялись новые свидетели, представители Следственного комитета, люди в погонах, молчали и занимались теми делами, как, например, ой, резонансное задержание этих футболистов там или что-то еще. То есть, конечно, исторически вот, вот эти вот висяки, их не волновали. Ну что, ну было это дело, все, закрыли, в архив пустили, и какая разница. То есть дело чести, в отличие от КГБ, кстати, от ФСБ, от людей, у них такого понятия, видимо, нет уже больше. А, ладно. Это все осталось вопрос. со времен Щелокова, осталось непонятно где. Вы уж меня простите, я говорю эмоционально. Ну так вот, смотрите. Да, да. Подожди, я хотел спросить по поводу КГБ, потому я забуду. А как вы думаете, а почему КГБ не подключился к расследованию? Потому что, учитывая то, что у Зои Федорова, у Федорова и муж был иностранец, и зять иностранец, и дочка жила в Америке, логично было, чтобы к этому делу подключились и спецслужбы, или это расследовало только МВД? Представители КГП приехали на место и были на похоронах, но это дело чистый криминал. И это дело напрямую связано с этим временем, когда Щелоков, печально известный, был у руля. Вот Подожди, поэтому, но... потому что а... это чистый криминал. Там же, вот вы, вы говорили в первой части нашей программы по поводу так называемой бриллиантовой мафии. Но туда же входила и дочь э, генерального секретаря ЦК КПСС э, Брежнева Брежнев. Галина. да, И мы знаем, что э, был случай, когда у э, известной э, дрессировщицы Ирины Бугримовой похитили... Бриллианты И каким-то образом к этому была причастна косвенно, насколько я знаю, Галина Брежнева. То есть она могла быть, так сказать, заказчица этого дела. И нельзя ли рассматривать это все в одной связке, что Зоя Федорова входила в эту так называемую бриллиантовую мафию и там они просто что-то не поделили. И та же Галина Брежнева теоретически могла быть заинтересована, чтобы получить те бриллианты, которые были у Зои Федоровой. Что вы думаете об этой твоей версии? Я не думаю, что Галина Брежнева была связана со всем этим, но то, что, естественно, очень большие имена фигурировали в этом деле, о которых, конечно же, знала КГБ, поэтому дело, естественно, замяли. Но это чистый криминал, это, это то время. Ну, мы же прекрасно знаем, что Галина Брежнева была связана с этим Буряцей, который тоже связан с этим делом. Но, вы знаете, самое интересное в этом деле – это то, что... Мы писали запрос в генпрокуратуру, еще был генпрокурор, генпрокурор Чайка, и, к счастью, как говорится, сейчас у нас более достойный человек в качестве генпрокурора Краснов, бывший оперативник и человек, знающий, да? теперь хотя бы на месте у нас в генпрокуратуре. Но генпрокуратура послала, все, естественно, это все дело в следственный комитет, а следственный комитет благополучненько решил, ну, что там, какой-то там внучок-иностранец, что он хочет, вообще непонятно, спустить все это дело на тормоза. Однако, очень интересный момент. Когда продюсеры программы, пусть говорят, помогли Алексею Федорову получить доступ к делу, то ему удалось прийти в Следственный комитет и посмотреть это дело. И то, что он сказал, очень интересная вещь. Последнее, последний том дела в основном ксерокопии, и видно, что это дело кто-то подчищал. То есть там, конечно, записная книжка была, где упомянуты были ну, практически весь цвет э, тусовки театрально-киношной, Москвы, там были жены политических деятелей, там была так называемая богема. И не в интересах МВД или КГБ было, чтобы все это вышло наружу в тот момент. Но я не понимаю сейчас вот это вот препятствие к следствию, я не понимаю, кто хочет остановить. Людей, тем более, что в этом году он 40 лет исполняется со дня смерти Зои Федоровой. Но неужели мы не можем наконец-то перевернуть эту страницу для Криса, для Алексея, для всей семьи Федоровых, для которых для этой семьи жизнь просто вот перевернулась на до и после. И они до сих пор даже друг с другом не могут нормально общаться. Они друг друга подозревают и подозревают всех вокруг. Вот э, вчерашняя передача про Зою Федорову как раз прекрасно показала. Ну вот э, та передача, которую показали вот э, во вторник э, про Зою Федорову, прекрасно показала, как вот это недоверие и, подозре... и подозрение разрушило семейные связи. Ведь только вдумайтесь, тетя Алексея Федорова пролежала полтора месяца Мертвой в своей квартире и тоже на Кутузовском проспекте, и тоже при странных обстоятельствах. Если мы не решим это дело, если пусть говорят просто вот, ну, опустят руки, потому что действительно, кому это надо, да? Они и так сделали очень много для семьи Федоровых, действительно помогли. То я думаю, что эта череда странных смертей и вот этого недоверия, она, она продолжится. Ну что, на этой грустной ноте мы сегодня закончим. Но я думаю, что разговор будет продолжен. Я желаю вам тоже не опускать руки продолжать э, бороться. Я думаю, что это э, будет хорошей темой для вашей следующей книги. Э, на этом мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. Успехов.